Благовещенский мост в Санкт-Петербурге – это первая постоянная переправа через него. В XVIII веке город обходился на плавными мостами, поскольку считалось, что строительство постоянного моста – очень дорогой и сложный процесс. В 1842 году было принято решение построить постоянную переправу между Васильевским островом и Английской набережной. Проект был разработан выпускником Института пути и сообщения Станиславом Кербицем. Сооружение переправы проходило в исключительно сложных условиях болотистого грунта. Сваи забивались с помощью паровых машин. В оформлении моста принял участие художник Александр Брылов. По его проекту были отлиты чугунные перила, а проект металлических газовых фонарей создал инженер Цветков. Торжественное открытие Благовещенского моста состоялось 21 ноября 1850 года. В этот день можно было наблюдать непривычное для зимы зрелища, когда император и тысячи горожан собрались у Невы. Церемония началась с молебна, после которой император Николай I вместе с сыновьями прошел пешком через переправу на Васильевский остров. Петербуржцам нравилось здесь прогуливаться. Они восхищались ажурными решетками и газовыми фонарями, а также разводным пролетом для прохода судов. Для тех времен это было действительно гигантское сооружение. Протяженность моста составляла почти 300 метров. И на тот момент это была самая длинная переправа в Европе. У Благовещенского моста было 8 пролетов. Разводной пролет располагался у правого берега Невы, рядом с Васильевским островом. Два его крыла разводились примерно за 40 минут. После смерти Николая I в 1855 году мост был переименован в Николаевский. Рядом с разводным пролетом по проекту архитектора Андрея Штыкеншнайдера была возведена небольшая часовня святителя Николая Чудотворца. В 1930 году часовню снесли, а гранит использовали при ремонте намежной канала Грибоедова. Во время революционных событий 1917 года рядом с Николаевским мостом стоял знаменитый крейсер «Аврора». 25 октября 1917 года стоявший против этого места крейсер Аврора громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры, эры Великой Социалистической Революции. Что это все значит? Это значит, что здесь стоял крейсер Аврора напротив Благовещенского моста, и вот туда 25 октября 1917 года холостым залпом он выстрелил в сторону Зимнего дворца. В 1918 году Николаевский мост был переименован в мост лейтенанта Шмидта в память о Петре Шмите, руководившем севастопольским восстанием на крейсере Очаков. К началу 20 века переправа стала узкой для прохода новых судов. К тому же эта часть Невы была мелководной. В связи с этим было принято решение реконструировать мост и перенести разводной пролет в центр. По сути, это было возведение нового моста с центральным разводным пролетом на старых устоях. Из внешнего оформления было сохранено лишь перильное ограждение, выполнено по рисункам Александра Брюлова. Исторические чугунные арки первого Благовещенского моста после реконструкции заменили на новые. Почти на 15 лет о них забыли, но в 1950-х годах арки перевезли в Тверь и на их основе над Волгой возвели новый Волжский мост. Газовые фонари со старого моста были установлены на Марсовом поле. В 2006-2007 годах мост вновь закрыли на реконструкцию, но чтобы сохранить нормальное движение транспорта, Рядом с ним установили временную переправу. Поскольку Благовещенский мост тогда назывался мостом лейтенанта Шмидта, то его дублера в народе окрестили сын лейтенанта Шмидта. На сегодняшний день это единственный мост на Неве, фундамент которого выполнен из деревянных свай.